И всем здорова, ребят, с вами я, на связи Ванёк, я не буду не шуметь пытаться, потому как у нас уже 10 вечера, а точнее 10 часов 50 минут вечера, и проходим с вами Бэтмен Архам Асалу, продолжаем. Я что дальше делать не понял, ну прошли мы ну и что дальше делать Бэтмен Архам Асалу, да? На экран, на экран, да? Нет. Ну потому что ну камон, ну кому он нужен, полный экран по этот. А ну камон, ну кому он нужен, я тем более сам использую альтентер, когда я хочу его свернуть в игру, собственно. Ой, ой, ой, ой, ой. громко, громко, громко, громко. Угу. DC, Rocksteady, и Warner Brothers Game, Powered by Unreal Technology, Physics by NVIDIA, заведен с uh, я после сюжетки беднар на ничего больше не буду проходить в этой игре ну потому что ну реально ну, не знаю кого как ну все практически закончили короче после истории ничего не буду тут играть ну, хотя можно было бы поиграть но ну, не а, оранжере Элизабет Архем. Эх, да. колючка ты наша, а если ты очень сильно колючая, ага. Мисс, я бы даже вам сказала, бы, она очень-очень-очень-очень сильно колючая. Тут куда? Колючка то очень колючая дама. Я бы даже сказал бы, ой, блин. Ну, вот в чем дело, я... Ага, а я не знал, что так будет. Думал, что будет по-другому как-нибудь и уворачиваться надо от ее этих флюидов или нет. Крэш. Кошман пробел надо. Колючая вниз, Айсли. Тут Айви Айсли. Ай, пизджин. Колюче ты Айви. Лежки, кошки. Реально солющие колес и колесы, и поле и кольца и. И больно, и и, колес, и.. Блин, да я жму на контр, А он не приседает. Давай, что-то дам, бы очень больно. Я бы... Ай, вам так сказать, ребятки. Ай! Я в рукой не могу это делать, потому что у меня... Я не левша, короче. Я не севшая. Я правша. Ага. Спасибо, Айви, за то, что попыт -э посвятила. Я очень не оценил. А, блин, на спейс надо было нажимать. а не на... На спейс, на спейс, на спейс. Не, я был бы без этих охранников очень быстро справился. Если бы они бы не. Если бы они бы не мешали бы эти охранники фигуры. Это вот на Arkham Origins, кстати, будет скоро. Или Arkham Сити. Ну хотя и Arkham Сити, и Архэм будет тоже на моем канале. Так. Да пожалуйста, бери его. Нет, нет, какого нет дела до да, Готма сейчас нет. Я уже проживаю не в Готме вообще-то. я не гражданин Готма, а гражданин своего города. Нафига мне нужен ваш этот Готм? Он мне не нужен. Я гражданин своего города, не гражданин своей страны. надо бы только от них отворачиваться, уворачиваться точнее, то я бы, может быть, и уворачивался бы только. Нет, от них же надо бы не только уворачиваться еще. А, да. Не сладей, никуда не злодей Видишь, все-таки ты ты, ты, ты не злодейка, ты антигероиня, ага. Вообще. Нет, сюда даже не заходить буду. А вот сюда вот надо было бы не, не заходить а на территорию эту свою. Табляет тут. Угу. Mm -hmm. Ага. Ну... Спасибо. Короче, ребят, вы видели, почему я последнюю серию до сих пор не выложил. Потому что я не могу ее пройти просто-напросто. И... Да еще тем более ночь, 10 вечера, 1058, даже 1059. 9... Короче, уже практически 11. И я не могу реально, ребят, спать пора.